А наша светлая печаль, Между тобой и мной, как птица, Вновь ночь звездою прослезится, Сверчка уныло скрипнет альт. Мелькнет в душе былого тень, Щемящий нежным отголоском, И строчка ломанной полоской Тоскливо ляжет на листе. И я отчетливо сквозь дни увижу сад в сиянии света, Где два влюбленных силуэта слились в объятиях в один. Давно нависла тишина над постаревшим добрым садом, И помнить бы уже не надо. Ты не один, я не одна, но что-то не дает забыть. Не отпускает, Держит крепко. И память Дней минувших слепки В душе Заботливо хранит.